Нифига не видно. Все, Здравствуйте. Здравствуйте. На букву Mm -hmm. А кто? Я кого вызвал? Трифонов. Его Паспорт прожи, пожалуйста. Вот вы, пожалуйста, освободите место, а вы сюда присядете. Зачем? Я, я, я, я его представитель, я буду общаться с месяц. У вас документ приведите Я предъявлю. Вы меня снимаете на видео? Да. Конечно. Пожалуйста, снимайте. Ваши. Наша да, гласность. Естественно, да. Конечно же, да. Мы же ничего не скрываем. Пожалуйста. Снимайте надо, вы прочитайте. Что вы Майор полиции Куденцов, Илья Николаевич. Так, 4, точно. Илья Николаев, -го года. Печать ГОСТу не соответствует. Угу. Номер ПРМ 040506. Ну-ка, еще там, трудно, Вы тот номер почитали, который вам нужен. Слушаю вас. Вот Нет, Нет еще? Кадем. Сейчас посмотрю, почитаю, отдам, верну. Вы куда-то забивать хотите их? Он, пер, он персональный данные. Вы данных мысли читаете? Живет? Конечно. Вы читаете Конечно. мысли? Конечно. Конечно. Хороший дар у вас. Мысли читаете. Нет, обработка персональных данных. Знаете, что такое? Знаю, знаю. На каком основании? Распечатываю бланк объяснения. Уважаемые. Объяснение никто не собирался давать? Вы-то представитель? Конечно. Ну, да. Пожалуйста, не надо давать. Не хотите, не надо. Вот я спрашиваю. Вы представьтесь, пожалуйста. Я показал свое удостоверение. Представился. Я вызвал человека на опрос. Если не хотите давать, пожалуйста, не надо. Филимонов Павел Владимирович. Uh -huh. Рад за вас. А вы, интересно, uh -huh. ничего представляете, человек? на основании чего представляете человека? На основании... Договор какой-то имеется, или что? В чем договор? Ну что, мы ну, с вами чего? Договор только в Российской Федерации. А, у нас, а у нас что, не в Российской Федерации? А вы. А вы доказать можете? Вы в каком, в какое время живете? В Советском, в Советском, Советском Союзе. Вы граждане Советского Союза. Присяду еще никто и отмечал к Ну я спорить с вами не собираюсь. Но мы не виноваты, что вы не знаете. Мы спорим с вами, мы беседуем. Николай Михайлович, в общем, я вас вызвал по тому факту, Потому что на вас написано заявление. Первое энергосбыта. Можно прочитать? Нет, я его сам зачитаю. Первое энергосбыто, на вас написано заявление. О том, что вы незаконно подключились а мы к прибору знаем. учета. Мы откуда знаем, что Вы то читаете, что... Я читаете. с вами разговариваю, уважаемый. Я с вами разговариваю. Я, ну, я с ним разговариваю. Я его представитель. Ну я с ним разговаривал. Вы со мной разговариваете. Он там. Проживаете. Вы со мной Правильно? разговариваете. Я его представитель. Подключались? Незаконно к электроэнергии. К Прибор учета. Лично я сам нигде ничего не подключаю. Не подключали. Вы объяснение будете давать? Нет. Скажи, не меня. будете? Скажи. Скажи, что я за тебя отвечаю. Вы И Николай Михайлович, поляскому. объяснение будете давать? Нет. Почему не будете? А да. кто подключился? Да. Прибор учета кто подключился? Вы тоже представители? Конечно, Это все, представители. все мы представители И вы представители А может зайди. еще кто-то стоит за дверью? Нас нет, нет, пока сошли вы все, а, Во -во. все ну все. понятно. Николай Михайлович, вы-то не подключались? Нет У вас где прибор учета расположен? В подъезде В подъезде Все понял Ты можешь сказать, ты или нет, Коля? Что? что вы заставляете его говорить? Я не заставляю. Но я ему предлагаю. Что вы предлагаете? Я ему предлагаю. Здесь это все записано. Uh -huh. Я ему предлагаю представить uh -huh. меня. Если бы он хотел, наверное, он бы вас уже представил. Вот как мой представитель, Павел Владимирович Лимонов. Он будет за меня отвечать. Если где-то я затрудняюсь ответить. Все правильно сказано. Разговаривайте со мной. У вас паспорта-то нету, Николай Михайлович? У него паспорт есть? Уважаемый представитель. Нет. нет. Нету? Совсем нету. А как? А вы не он, в курсе, что не паспорта в, отменены? В курсе. В курсе? В курсе? Советского да? Союза паспорта не, отменены. Не-не-не, что а в Российской Федерации отменены паспорта. А в Российской Федерации паспорта? У ФМС же упразднили, вы сегодня в курсе, что это. Да вы что, ну, а так, так вы это, это будут новости для меня. Я сегодня всем об этом расскажу. Что паспорта в Российской Федерации? Да не надо мне это. Зачем мне бумагу показать? Почему не надо да зачем? Вы не в курсе. Ну, вы не в курсе. А мне для чего, если мне это не интересно, уважаемый представитель. ваша как даже в Вам, федерация? вам быть федерация? интересно, потому что вы орган. Что, если вы считаете себя, э, что, ваши да? что ваши документы отменены уже в российской компании. Вы, наверное, федерации. даже и не знаете, что вы в частной компании служите. И присягайте, ну, кому давать? Ну, с этого времени буду знать, что я служу а, в частной простой, компании, да, а, да? Конечно. А, вы у меня в России сказали. У, у вас, вас тут одна Вот, ознакомьтесь. Уберите, пожалуйста. Нет, меня. ознакомьтесь. Документы берите. Если не надо будет, я вас попрошу. Ну, вы не желаете, да? Если не надо будет, я попрошу. Не хорошо. Какая занятость, Грижа? не хочу. Вот, послушайте, свой день. Михаил Николаевич, где родились-то? Вы где родились? Поселок Кукуштан. Да? Проживаете под кому адресу? Я показал. Там же проживаю. Где там же? Адрес город? Кунгур, да. Тебе сказал, что придет? Чего жди. Квартира какая у вас? Два. Здесь сейчас обрабатываете нами данные, вы взяли разрешение, Николай Иванович? Вы о чем говорите? Я Николай, заполняю бланк объяснений. Я... Вас... Бланк объяснения заполняется. Это не персональное, да? Вы заполняете. Это не персональное, да? Где на работаете, Николай Михайлович? Вы решение взяли, дело? да? Нет, имеет как наши дела. Не особо. Работаете, так работаете, нет, нет, Мне не важно. Все как скажете, так и напишем. 51 первое, я статья, скажу здесь. Да как скажете, первый, так и напишем. Пишите дело, однокомниться. Какое дело? Ну, которое у вас. Заявление. Заявление. Подождите, у да. Вы, то есть, Николай Михайлович, отказываетесь от дачи объяснения, да? Да. Дайте ознакомьтесь, что я написал, объяснение, и напишите собственноручно. На основании статьи такой-то, отдачи объяснения, я отказываюсь. Но сначала дайте ознакомиться с делом. Вы хотели заявление прочитать? Конечно. Заявление, естественно, вам дам прочитать. Ну и все остальное? Нет, а все остальное, пожалуйста, по запросу, уважаемый Запрос. представитель. У кого по запросу? Товарища Трофимова. По запросу у кого? Трифонова. Трифонова. Извиняюсь, Николая Михайловича. Тебе документы-то Да. да. да. да. Фотографировать я вам не даю разрешения. Я вам только дал ознакомиться. Кто это? Кто это сказал? Подождите, подождите. подождите. Фотографировать подождите. я не даю разрешения, уважаемые представители. Я вам дал ознакомиться. Вы прочитали. Ну как я вам давал ознакомиться, вы стали читать. Дайте, Вы будете давать объяснение? На каком основании на, на меня написано На заявление? основании того, что на вас написано заявление. Мы не знаем, что заявление заявленное. на каком вам основании его зачитать? Нет, дайте осмотреть. Фотографировать, на я вам каком не даю не Зачитайте, нет, пожалуйста, вслух. Все, запишите, пожалуйста, читайте. У меня договора с ними нет. Подождите, он сейчас зачитает представитель вас. Зачитает. Вы все поймете. Причину того, почему я вас сюда вызвал. Слышу. Стати, да. я сначала соображу. Читайте слух. Так значит. Написано заявление в отдел МВД. Кунгурский начальник. решение не спросили нас снимать. Город Панбург. Вы не имеете права снимать. Вы знаете об этом? Погромче. Погромче читайте. Вы знаете об этом или нет? Ну, давайте, давайте, знаете? Знаю. Ну зачем тогда делаете? А я что, у нас ну, все обозрение? Вы, вы свой закон нарушаете. Ну, хорошо, давайте, читайте. У -у -у. Начальнику грязный Хриктярская 30. А, Энергосбыт сверлова, который не существует. Вы знаете об этом тоже? Ну так вы читайте дальше. Я, вот я, вас, я просто вас разговариваю вас с вами и читаю. Вас то, что, то, что есть. все то, что это волнует, это что я знаю, чего я не знаю. Вас зачем это должно волновать? Как это зачем? Что я знаю, чего не знаю? Ну вы знаете, что вы предательством занимаетесь. Предательством? своей родины. Да. Я занимаюсь предательством конечно, своей конечно. родины. Конечно. Ну хорошо, буду знать, что я занимаюсь предательством своей родины. Это хорошо. А что 14 -го 10 -го написано 19 -го года, uh -huh. номер такой-то такой-то, ПС 680 или 686 Я не вижу или 680? 680 или 686, никому мне вопросов это не написал А зачем тогда заявление берите такое? Вы, на, основ... вы на основании неизвестного не... номера начинаете проведать расследование? Регистрировал его тоже не я, уважаемый господин. А кто его регистрировал? Но ну, прочитайте хотя бы в тех документах это дело. Нет. Заявление это написано или нет? Точно? Да. Давайте проверим. Да зачем? Но ну, посмотрите, Я же вам право. сказал, если вы хотите вот с этими материалами ознакомиться, вы пишите заявление Нет, вы, вы за имя начальника вы проверите. нашего вы, отдела. Вам такое это Номер этот там записан этот? или нет? Да, Точно? я проверил этот. 80 номер. Да, 80. 680. Или 686. Нет, вы давайте определите. Вы как-то это самое. Вы вроде, вы вроде в органах работаете, а -а -а. не так это самое путаетесь? Я же предатель родины. Вы же путаетесь. Что я путаюсь? А зачем тогда вызываете, если вы знаете, что Я это участковый происходит? данного микрорайона. А -а -а. Вот я вызвал, мне дали заявление на данного гражданину. Я его вызвал на вопрос. Что значит? Давайте читайте, читайте. Значит, вы, вы, нет, вы определиться не можете. Кто у вас там выделял, заявление, Предатель. То же самое. Какое то же самое? То же самое заявление. 680 или 686? Или тот, или другой. Здесь номер он только в одном экземпляре, сейчас, уважаемый, вы ставится. Вы сейчас выклики очень это самое. Не... Уважаемый, номер он только в одном экземпляре ставится. Почему? Ну, где он? По заявлению, такому-то, такому-то, такому номер, такое-то, за такое-то число. В секретариате вы можете ознакомиться. Но там должно написано быть. Тут нету этого. Почему? Потому. В деле нет, в деле нет. заявления. Угу. Нет а если деле. нет заявления, то какое основание а что, опрос, это не заявление раз, раз, проводить расследование? А это разве не заявление? Это заявление. Там есть регистрационный номер. Ну, ну да читайте. читайте. По заявлению такому-то там должно написано быть, правильно? При, провести расследование, так или нет? Расследование проводится по уголовным делам. Ну, провести опрос данного гражданина на том основании, что есть заявление. Номер такой-то? Такого-то числа, да? Ну, там нет. есть такое? Есть. Какой номер? Тот же самый, который. Вы, вы, вы выглядите очень А вы лотко. хорошо выглядите? Конечно. Ну я рад за вас. Давайте ознакомьтесь, читайте и уже. Ну, это заявление принято или нет у вас? Это. Точно? Да. 680 решил. Да, да, да, да, да. Совершенно верно. Что, да. Там в материалах дело есть договор, копия договора моего с ними. Вы ознакомливаете, сдаваете заявление? Вас спрашиваем. Ознакомьтесь, что мы уважаемые, Копия договора <coughs> первым сбытом. У меня нет с ними договора. Договор имеется? Кто бы там его? Кем подписан договор? Можете сказать? Трифоновый Николай Михайлович. Поперили, а с другой стороны. Ваш, я же вам объяснил, что для ознакомления вы идете к начальнику, Вот нашего, мне пишете заявление. С передущим полицейским разговаривали, да, счастливо. С кем вы разговаривали? С полицейским спешковым. С которым? Ну, что? Так, ну что дальше? Вот, он нам договор такой же предоставлял, но там подписи нет. же куски Никола... липового принесли. Я Они... же вам еще раз объясняю для знакомления, вы придете в отдел, напишите вот я, вам, я вам сейчас объясняю. Вот я вам сейчас объясняю. Я сейчас объясняю вам, что там нет подписи. Знаете? С кем он заключил договор? Ну. Ну, на основании какого договора? Он вы... проживает по указанному адресу? Он пользуется электротранным? Он проживает нет. еще в Советском Союзе, там со времени. Советского я с так понимаю, все еще в Советском Союзе всё Союз. да. да. да. его все никто говорит. не отменял. И никто Только не выходил у вас в у вас голове от Российской Федерации находится. Вы да, вы я вы вы с понимаете? вами не спорю. Я-то с вами гражданин вами... с... не спорю. Я с вами доводы говорю, вам доводы говорю, свои, правильно? Вы их должны принять или не принять? Я их принимаю, и все доводы я учту. Что там росписи нет. Кем он заключил договор? Вы видели, да? Дальше-то, дальше-то что? Когда ну, он вот. проживает по данному поводу. Договор Правильно? считается недействительным, если нет подписи, в курсе, да? Да, конечно же, да. Вот. Естественно, я в курсе. На каком основании Российский Федерации... Тем не менее, вы доказываете, что договор есть. Договор и, есть. Он действительно... что договор есть. Договор и он действительно... действительно... И противоречите действительно... себе. Я себе действительно... Если договор имеется... А если подписи, нет, подписи, если подписи, нет подписи, нет. Подписи договор. тоже Какой есть. это договор? Нету подписи. Да есть. В прошлый раз у нас точно так же все развалилось. ничего смотреть. Я там А чего я вы боитесь пос... вот чего Я боитесь? никого не боюсь. Вот мы же, же не Я вы... на видео, нам... я не боюсь этого. Пожалуйста, снимайте. Вам никто это не запрещает. Вот нам участковый предоставил, мы, мы все ознакомились. Когда вы колокольчик вам захотели. Ознакомиться вы будете, ознакомляться с вы будете. По деле полиции, по вашему заявлению, по вашей провозке. А до этого участковый предоставил. А я не буду. Вы можете написать на меня жалобу. По-человечески начали разговаривать. Вы можете писать на меня жалобу. А он имеет право ознакомиться со всеми документами? Так естественно, да, он имеет право но. Но... Так же, как его представитель. Устный. Через заявление. Устный. Через письменное Устный. заявление. Я могу письменное. устное сделать заявление. Он может устно сказать. Делаю заявление устно. Делаю устное заявление. Прошу ознакомиться с материалами дела. У Прямо устное. сейчас, в через, данный момент. Через заявление. Устно. Через руководителя. Есть статья. Что руководителя. Я имею право обратят, обращаться в закона и устно заявлять. С вами разговариваю. Объясняйте, Слушайте. Я услышал человека, я ему ответил на его вопрос. Нет, нет, Что нет. через письменное заявление, через... Да не через письменное выходит, заявление, а прямо сейчас можно... Я вам отказываю в этом. Пожалуйста. На скажу. каком давайте. основании письменный отказ? Напишите, пожалуйста. Мне. В письменном Возьми, виде. Отказ звоните, в письменном звоните, виде, давайте. пожалуйста, Отвукатами, мне напишите. Зачем адвокат? Нет, нет, вы мне, если не отказываете, мне. отказываете, вы мне должны предоставить в письменном виде сейчас отказ. И сослаться на, на норму закона? Да. На каком основании вы отказываете? Все, я жду. Давайте пишите отказ 112 или что? Или 102, 102. Письменная каста получит? Нет. Ну, меня, человека, меня, человека, меня, меня устно не устраивает. Он милицию вызывает сюда, полицию. -то. Да, а полицию? Да. Ради бога. Чтоб на вас заставили. Сейчас составим Человек заявление. Не да вы его раз, не раз вы нарушаете он? свои законы, не хотите по не право, ним работать. Почему? все мы это. Мы пришли по-человечески с вами поговорить. Вы начали какую-то свою оценку. идеологию тут высказывать ну как вы хотите, делала Что там, какой у нас телефон? два. Часть первой. Раз, за него, я не помню, если 112 это это? 102. Это два. 112 пожалуйста. 120 везде там это, Независимо. И вот кого мы содержим. Тут нет Не, содержит и их дюжных. Мы-то не содержим. Наши-то все налоги. Нет, не же оплачиваем 6 оплачиваем? Слышь, я плачу. Да не оплачиваем, какой, какой что? Бюджет Бюджет налога, мы все все 620, 620. 6.20, а у меня не позвонить, я, не я пермский не помню. Ты не записывал его? Пермский. Да. Попробуй 620 А, вот ГВД. Вот, вот, вот вот, Давай чуть него позвоним. А, не дым Ну да что вы решили? Сейчас, подожди, давайте. идем, идем письменный отказ. 8342 знакомиться дайте им. Я вам объяснил. С ну, Я вам сказал, объяснил? пусть пусть отказ Вам 280. нужно что -то ознакомиться -то с чем? С договором, 280. либо со всеми материалами. Ну а потом со всеми 280. материалами. 280. да. Один. Оставшиеся. два ноля. надо теперь здравствуйте. здравствуйте скажите пожалуйста вот мы с кунгура звоним в дежурную часть опять невозможно дозвониться в кунгуре мы через вас можно позвоним в кунгур здравствуйте мы что-то с простого телефона не можем дозвониться решили через перень скажите пожалуйста вот мы сейчас находимся у участкового а, здравствуйте да, -да, да здравствуйте мы сейчас находимся у участкового по адресу я тут не знаю какой но художественное училище общага общежитие вот на вокзале Слушайте, да, да. меня зовут павел павел владимирович филимонов я являюсь председателем исполнительного комитета города кунгура и кунгурского района филимонов, филимонов. павел владимирович павел, павел владимирович павел, павел владимирович 25 на 266 Микушка 15.7. 15, а, суть моего заявления. А, сейчас а, мы находимся на вокзале а, в общежитии художественного училища а, ага. у участкового. Ага. Я представлялся. Вот он не хочет представляться. Я спрашиваю, я говорю, как фамилия у вас? Он говорит, Кузнецов, у Кузнецова ирии николаевича Вот мы хотим ознакомиться с материалами дела, по которому он нас вызвал. Вот и он нам не дает ознакомиться Говорит, пишите заявление и все такое. Мы у него просим написать отказ от от того, что он отказывает нам в ознакомлении дела. Сделан. Угу. А я вас понял и слышал. Угу. Сообщение ваше зарегистрировано. Или э, нам сюда наряд. Телефон а, еще вас вы... скажите, как с вами связаться. 8 919. Угу. 484. Угу. 78. Угу. 99. Угу. Угу. Все хорошо, И что, все? Я хотел вообще-то вызвать сюда. Ну, даете я заявление Или отказ пишите нам? Все, решили, уже, На вызвали, уже наряд вызвали. Либо вот сотрудники Нет, он, он не приедет. Ну, откуда вы знаете? Ваше заявление зарегистрировано. не сказали, что ваше заявление зарегистрировано. ну тогда вам ждать, да? Это ваше право. Ну, как будете, таки поступайте. Давайте. Хотел подождать, придется в коридоре. Вместо преступления имеем право предупреждать. А, вместо преступления имеете право. Вы уже знаете, что я, я предупреждаю. Алло. А добрый. Да, Тихон, подходил. Да. приходил, но было был мне тебя просить. Сейчас-то ты дома? <связь> ну давай тогда. Сможешь к мне это подойти? <связь> В общежитии? Не <связь> А, ну все хорошо. Все. Иду, ну. Да, да, да, да, да. Все правильно. Ну. <соединяющие> а, нет, нет. не Три фанат Николай Михайлович. 29.03 зарегистрирован проживают по какому-то. Договор огненно номер такой-то. Можно договор сравнить? Я помню, Я слышу. Договор. Да, 6,8,1 6,8,1 0,0,3 0,0,3 6,5 6,5 3,12 3,12 да. Ага а, Посмотрите там есть печать, нет? И кто же сейчас Попробовали Так Копия верна тут ну это как обычно, это. непонятно да, кто расписался за эту копию ну, ответственное Отмене. отменение, Отмене. нет ответственного лица Компанию, нет, это самому самом да. этом, посмотри. Так это ваше заявление да. или не ваше? В самом договоре. Сам договор? Да нет, сзади куда? Что то Откуда вот эти персональные данные взяли? Да. Паспорт и все такое. Ну это были? уже не ко мне вопрос, это нам данные Пакаты. материалы Пермэнергосбыт. Не ко мне, уважаемые, не ко, ко, ко мне вопросы. Данные материалы с из компании Пермэнергосбыт. Все да. вопросы вот это... туда. Человек сам писал заявление. На подключение его, что да он является потребителем, он, он же сам забыл. там собственноручно написал свое заявление. Вот. есть, такая же, опять то же самая. Директор, ни, никакой подписи, кто директор, кто что? Контроллер. Контроллер какой-то, язва. язва, печать не видно, непонятно, печать нечитаемая. Договор, это вообще договор, действительно, у меня нет этого договора. Данный договор, с кем да? я его подписывал? Отправили. Но нет. Это не документ. Это не нет, ну, не Тем понятно, более он даже заверен неправильно. Понятно, что они вам отправили. Но там смотрите, директор не подписанный в этом договоре. Да? Ирина, подождите немного, буквально. Вот. Сейчас закончу скоро с гражданами. Да нет, мы пока, полиция, пока полиция не приедет. У нас было один раз такое, что э, они в 2 часа ночи только приехали. Так что зря, наверное, ждете. А куда у тебя у них твои персональные данные? Так вот, смотри, даже свидетельство откуда-то. И свидетельство еще. На регистрацию права на квартиру Будьте добры мне заявление, дайте, пожалуйста, данного сделка. Заявление вы прочитали? Да. да. Мы не только прочитали. Ты же не, не прочитал уже заявление? Пошел. Покажем людям. Побъем. Не, не, еще прочитал. Я договор Побъем. показываю? Побъем. Нет. Нет. Ну, ну, да. ну, в договоре видно, что директор и Акулова ни нету с этим директором. Печать нечитаемая. Контролер тоже. Сейчас на данном этапе заведу Шершаков. Есть такой. Да. Договор не есть, ты идея. Нет, заявление, сейчас помню. Вы ознакомливаетесь или копии переверни. снимаете с материалов, уважаемые. И копии снимаете. И копии обратно, снимаете обратно и Конечно. Видите тут? Кем подписано ну, это заявление? Не к нам, ну как не к вам? Нет, ну, так, если ну, вы принимаете ну, документы, то А как вы на основании, основании какой-то фельдкино-грамоты? по одному по одному. это все. Ну а если не, не действительно этот договор, вы, вы подписи вам нет. Вам Он, Он юридически недействительный. И я вы документы. на основании ну, этой... Я. А зачем вы тогда в неправильной бумаге? Вы составляете какое-то дело производства на меня. Вы должны запросить у них в первую очередь документы нормальные. Если если мы будем направлять материалы в суд, ага. естественно, мы запросим все оригиналы. Нет, но... нет, не, не, подождите. Какие суд? Под... Вы... Какие вот дела? пришло заявление, например. Заявление нет, пришло, да? вы документы, зачем принимать? Подождите, я еще не зачитал. Ну, давайте читайте. Да отдадим мы вам заявление, мы ничего не обнимаем. Ну, не нет. взорвем, нам взорвем. Нам не волнуйтесь, не вы что? Нет, да. надо... я не боюсь. Стесняйтесь. Я ничего не стесняюсь. Ну, как что тогда? Ну, просто я печатаю вы данный материал печатаете на основании каких документов? Вы приняли липовые документы, на основании липовых документов вы стараетесь какого-то еще дела зависеть? Там имеется регистрационный номер, это, это является материалом проверки. Заявление. Это заявление. Эти документы вы откуда вы вообще взяли? Они были здесь, это отправили нам у представителей керменергосбытка. Откуда у них такие документы да так вопрос А задержать. зачем вы принимаете напрямые вот документы? Я, я, я принимал-то, уважаемый, не я. Дежурная часть регистрировала. Вы же сейчас Ну так вы должны обратно работаю, отправить, да, отправить тогда отправляйте обратно а в часть. С настоящими документами а не слипой. Как вы Хорошо, не Хорошо, как скажете, слипой мы работать не будем, будем работать с настоящими документами. Как скажете? В следующий раз ну, вы приходим, да, и у вас настоящие документы будут, да? Ну, я не знаю, будут ли он следующий раз. Сделайте давайте запрос Перманырга. И напишите... Ну, То, это уже мы с наверное? Мы не нам ваши обязанности не надо нам подсказывать. Товарищ а вы, Филимонов... Если мы да, объясняем, говорим, говорим, договор не но он юридически... Да. принимаете документы, а, а вы, да, готов, а вы да, приняли... Да, вы я принял, это, вы, вы не я принял Филимонов, уже не я принял. Ваше, ваша организация эти документы. Вы да, почему да, с липовыми документами работаете? Вы сотрудники. Мне передали как участковый. Вот сейчас мы. Я Давайте работаю с этими документами. Хорошо, вы не знали, слипой. что. липой. Сейчас мы вам сказали. Привет, я работаю с липой. Нормально. Нормально. вас устроил такой ответ? Не меня. Ну. Не подписчиков. Устроили. Подписчиков. Нет? Ой. Ребята, ребята, что вы делаете, а? Мы делаем свою работу, уважаемые. Вот, им, вот, вот именно, работу. Работу. Да. Мы исполняем свои да. Работаете на грязных. На грязных. Мы да. работаем на грязных. Конечно. Вам доказать? Не зачем доказывать. А, вы знаете? Я не прошу у вас доказательств. Вы знаете об этом, да? Что вы не служите народу. Вы служите частным предприятиям. Частное предприятие? Конечно. Вам виднее, вам, вам со стороны виднее как гражданину. Вам доказать? Да зачем мне доказывать? Я еще раз говорю, мне не нужно вы, доказывать. Вы не хотите? Это вам ваше плодят, мнение. Вам платят и вы У довольны. вас есть свое мнение, у меня есть свое мнение. Правильно? Это не мнение, Я это доказательство. Не мнение. доказательство. Доказательство. Вы, доказательство. Конечно. Это чистая правда. Ну, а где ваши доказательства, что покажи, мы работаем на ИП Грязных? Саша, покажи ИП Гризнег. Я сейчас ну. Я с вами не спорю, уважаемые. Мне поступило заявление, ну, я вас вызвал. А вы будете. Как что... гражданина вызвал вот, так, того, что который проживает по этому дела неправильные документы? Вы юридически грамотные. Мы, мы, уже, юридически мы грамотные? уже разговаривали по этому поводу. С кем? С вами. Что тут все оформлено неправильно, что-то фильм, ну, а а Зачем, что -то вы, вы, зачем пар... вы тогда дальше забиваете в компьютер что-то и дальше проводите расследование какое-то? Ну что мне делать? За деньги mm -hmm. готовы сейчас сделать, да? Mm -hmm. mm -hmm. Опять ваше же ваше мнение, да? Ваше? Нет. Что Опять я делаю? Ваше это мнение. ваше мнение. Я, я выполняю свою работ, работу. Это ваше, ваше мнение. Да. Я я не правомерное. А вы только что подтвердили, а что мне делать? Вы только что подтвердили, а что мне делать? Вы сюда пришли-то что? Зачем? Подискутировать? Пообщаться? Поговорить? Мы, мы хотим, доказать. чтобы вы закон соблюдали. Мы доказать, мы, что а пришлось? что мы не соблюдаем? Нет. Каким образом мы его не соблюдаем? На каком основании либо вы документы приняли? И вы с этим соглашаетесь? Данное говорите, заявление а зарегистрировано на основании приказа номер 736. Что за приказ? Можно ознакомиться Учебная, с Учетная регистрационная дисциплина. Но к этому заявлению... На основании уже... данного приказа это... Приказ-то приказ какое -то. На основании этого заявления... Я вам я... только что сказал, вы, Нет, вы я... не понимаете... Чей, чей приказ? МВД приказ. МВД кого? А, да. МВД кого? Алло. Добрый вечер. Да-да-да. Да, пожалуйста, приезжайте. Я у себя, у себя, у себя. Коширина, Коширина 23. Угу, 23. Коширина 23, это общежитие художественного колледжа. Угу, Вот они к заявлению приложили, да и... этот. Договор, правильно? Да, да, да, совершенно верно. А договор оформлен не соответствующим образом. А вы к ним сходите в управление. Так, так это мы не вы должны, вы должны ходить, вы это договор. вы должны проверить вы и обратно отослать документ. Вы сами это юридически подкованный человек или мы нет? Должны. Конечно. Мы должны. А что? Ну раз мы должны, значит мы проверим. А вы принимаете а зачем? уже... Вот как мы уже при... мы вам сейчас говорим, а вы не верите этому. Почему я не верю? верите я вас внимательно слушаю верю каждому вашему слову да, что давайте, у нас, ИП, давайте что у нас нет российской федерации давайте я вслух зачитаю да, да, в силу пожалуйста. пункта 1 статьи 539 ДК РФ по договору электроснабжения электроснабжающей организации обязывается подавать абоненту потребителю через присоединительную сеть энергию а абонент обязует, обязуется оплачивать принятую энергию чем они досказали что они имеют право продавать. Дальше читайте. А что дальше-то? Дальше, дальше, дальше прикал, написано, сразу. когда они его отключали, когда они его подключали. Это просто-напросто дальше-то не это самое. И что за заявление вообще? Как вы можете принимать такие заявления, где не написано, на ком основании они покупили эту электроэнергию, на ком основании ее продают? Вот давайте мы сейчас так сразу встречное заявление сделаем. запросим у них документы. Собственники ли они? Этого, а делается ну, дно? Выходили ли они из гражданства, вот эти Никол, все лица, которые пиши. подают там? Встречные, вам вам заявление дать? Нет, Давайте. у нас есть. Да, есть? Пожалуйста, пишите, я Это приму может? ваше заявление. На, на бумажке просто пишите. Встречное заявление напиши почему. Да, да, встречное заявление запросить. Да, да. за, ну, да. Вы заявление хотите на компанию пермоэнергии. Конечно, а, конечно. Пожалуйста, пожалуйста. Вот кто подает? Нет, почему на них? Ну, это кто? надо. Нет, это надо где из них писать-то. Ну я не.. Запрос, чтобы где за них у них делал. Я понял. Надо вот на этих лиц, кто подает, на них делать запрос. Ну. Чтоб они предоставили. Чтобы вы затребовали у них документы. На основе, а, да. Шилип, шилип Там бумажки. Ну, буду еще. Бумажки там есть, да. Не, не собирался, не планировал. Заставайся. Да, да, да, да. да, да, да. Открой, что там увидишь. А дай, дай попить. Ну у меня место в маске, а достаточно дома. Да. Тут, Тут хватит? А нет ручки. Есть ручки? Тут на два часа ну, только. Вот у меня уже всё... Мы торопимся, конечно. Мы Мы не Мы для этого пришли, чтобы не торопиться. Мы полагаем, что тоже у нас не торопится, сегодня, да? Или сутки работаете, да, или как? Несколько? Не Ненормированные рабочие Но Переходите к нам, вы будете получать в три раза больше, и на народ будет. У вас тоже ИП? Нет, нет, у нас нет. не ИП, государство. Государство. государство. А государство нигде не лежит, вы в курсе, и У вас государство А ваше государство зарегистрировано везде, как юридическое лицо. Может ли какое-то государство где-то регистрироваться? И иметь ИНН, ОГРН в печати. А вы помните, ну вы, наверное, не рождены наверное, в Советском Союзе, да? так как вы вроде это по возрасту не подходит нет может быть рожден может но... рожден но не помнит да, не время. помнит то с... принялся уже как бы да, это, наверное... уже в российской федерации присягонеры приняты да вы служили Ну, это не имеет дела правильно к нашему сегодняшнему разговору нет почему не а это не значит как это, нет, нет, Зачем? Вот, Зачем так так это так делать? Вот я вам сейчас покажу, что паспорт не является подтверждением гражданства. Я же вам верю, уважаемый, я вам верю. Вы не верю. Вы не это сполю. должны знать вы и народу объяснять. Вы верите, зачем работаете да, в этой структуре, если верите нам? Сами ваши структуры отвечают, что паспорт не подтверждает гражданство. Тогда какое у вас гражданство? Мигрант. Мигрант, конечно. То есть мы все мигранты, да? Ну, мы если не знали, ваш... Ваша структура так Если пишет. ваша структура мы не отвечает. Не ваша... ваша структура так отвечает. Что паспорт не подтверждает гражданство. Тогда какое у вас гражданство, если паспорт не подтверждает? Ваше же МВД. Только по Санкт-Петербургу. Я вам сейчас вам дам ознакомиться. Это чисто так, для информации, чтобы вы знали. У тебя КАП есть с тобой, да? Я могу да. вам предоставить КАП? Дайте потом. Вот, вот хорошо, хорошо. Вот, я да. сейчас ознакомлюсь. Вот, да, да, да. Чтобы вы были хотя бы в курсе, что происходит. Так, нет, свой кап. Подождите, как вы... Как я могу граждан СССР... Конечно. Я вам сейчас даже покажу, что я не выходил в гражданство. <къех> я сделал везде запросы. В архив сделал, нет документов, что я вышел из гражданства из я нет. Сделал в МВД наших грязь. А вы-то вот в Кунгре тоже никто не, не выходил. Я, я же работал в милиции. Я в милиции. Вам задал, я, не милиции. я еще в милиции работаю. Вы в милиции работали? Конечно. А вы тоже, получается, в ЕП работали, что ли? Работал ИП да? в Российской Федерации. Нет, милиция тоже не, ИП не, не, была. Нет, тогда не ИП было. Тогда, тогда не -то. ИП не было. Они с 2010 года зарегистрированы ну, там. Юридическое лицо тоже было. Юридическое. Но да. ИП не было тогда. Еще в милиции, видите? Здесь уже в полиции. А полиция, знаете, да? Как расшифровывать? Что немцы воевали, да, с машиной? Тоже. Чем его? полиция от милиции отличается, знаете? Знаете, наверное? Ну, да, да нет, да? не знаю, это. Да. Полиция защищает олигархов. Правящую власть полиция защищает. А милиция, граждан, ее их права, имущество. их имущество и права. В Википедии можно забить, там говорит... Или Алиса говорит тоже. Алиса? Алиса, все да? уже об этом говорят. Угу, да, все все все говорят но... Полиция у нас об этом не знает. У нас братство уже об этом говорит, что Российская Федерация зарегистрирована на Западе. Обвиняют тебя, да, значит, по такой статье. 719. Символьное подключая энергетические сетя, Ну, это вот я сетя, э, Нефтепроводом, нефти, продуктовым газопроводом, а рано самовольно Я все ни к не чему используем. не подключался Я-то с вами не спорю мы Вот доказывали. я вас и вызвал, мы мы Я не доказываю вам Они это Нет, не порт... вы... Я вас даже убедить в этом не пытаюсь Я вас просто вызвал как гражданина Который проживает по данному адресу Опроси Подключались ли вы к прибору учета ну, Вот и все Нет, не подключался Нет, не, вечер. не подключались. Добрый вечер а -а -а. Что ты у меня, Сейчас Сейчас Я выйду сейчас Я ведь вас и вызвал, чтобы взять объяснение с вас. Ну и направить дело в суд, как так сказал, в суд. да? <смех> Полиповым документам. Да, да. Которые даже не удосужились проверить. А, ни вы, ни ну, ты, там, не вы, не там, там ну, кто их проверял, сейчас, кто секунду. их принимал. Я не могу никуда. Ну, вот у меня ответ. Вот у меня граждане СССР находятся, они вот, на меня написали заявление, вот. я обязан здесь ждать наряд полиции. Вот смотрите, вот у меня есть глава города Гордеева. Угу что ресурсы не передавались в Российскую Федерацию. Откуда у этих первого ресурсы оказались? Все? Познакомились? Нет, Почитали. я только почитал. Что -то в подоке. Так, так, так. так. Что, присесть? Нет, нет, подождите, ну, я вас не трогаю. Пыльчик на венчик. Почему не получилось? Не знаю как. Заявку только видишь. Тут не акции, ничего нет. Заявка. Заявка на ограничение подачи электрической энергии Номер такой-то такого то числа Все На основании чего это заявка Нет ничего Тоже. Заместитель директора отделения Варламова Все Тут э, не ни печати, ничего не стоит Кто это написал Кто такая Варламова Тут написать можно было Мистер Пупкин не какая Сейчас, у меня мне уже а, туда? А, да. Быстро они есть. Но до диссофта у нас. Ну а, там домашняя главное. Ну, завтра печал да, бы там завтра дома будет чего-то. Раз, два, А пускай сюда еду. Или что? Это буквы молодые или молодые. Так вот эти же эти были, которые едут. Нет, это не молодые, может, Ну, может, эти, да. Да это, это, это. Это, это, это. Я вот вообще я. ничего не понял. Что что принял? Куда приняли? Купс какой-то. И попов какой-то, понял. Там Кстати, левой рукой не пишет, да, пишет. Потом. Тут, короче, вообще непонятно, что там не, не, не, не четко. Я соревчировал. Опять игры, вот вообще непонятно, что кто. Липу зарегистрировали всякое. Все. И никто не проверил. Пишите на всех них заявление пишет. Пиши Личное заявление пиши, конечно. Пиши, пиши. пиши заявление. Ваше право, да? Все, все знакомим. Заявление все знакомим. Да, да. Это радует. Да, это липа. Липа, конечно. Так так Я сейчас сами скажу несколько. Посмотрите, кто подписал. Где, где? заявление осталось? О печать. Заместитель начальника ну, О печать где? Оксана Михайловна Варламова. А у нее доверенность есть кстати приложена? Она имеет право вообще подавать заявление? Доверенность есть у него? Печати, есть, Печати. Есть, почему есть. нет на документе? Нет, Кто нет. юрист? И у юриста должна быть доверенность тоже Ну зону. Через... То есть заявление? Через зону. Это же ЕП. Доверенность можно посмотреть? Кражданский кодекс. Кражданский кодекс. Чтобы Печать, она нет, нет. доставляла полномочия. Есть, должна, есть, должна, нет. Быть, нет, нет. должна быть нет. Нет. у меня ручки. Вам что нужно? Дорогу. Вы заявление хотите написать? Конечно, нет. встречное заявление. На них. А? Нет, да. безнет, безнет. На, на вас, то вы приняли такое, на кого бы вам писать. Безнет. Вы Материн. еще ознакомьтесь с объяснением, где вы там на основании статьи 51, не спитите мне давать это. А нет, не он подписывать Я не Нет, он просто быть. напишет сам, Мог что он подписывает не может. Не, он не может. Не, не да. может. Чем не, он <говорит> не может. <говорит> не, он не может. Он Он не имеет права? не может. не Он не может. права не может. не может. Он не может. Он же, не чтобы вас в зале объяснилось. Если У вы нас... читаете, что вы гранди... А, вообще... дай, дай документы, которые Какие? я тебе постелу распечатать. У нас другие вообще, а вы эти... Держите. Я взял. Это ваше, ваше. Ваш... Вы... Чужого мнения нет. А вы их даже не прочитали. Вы же не прочитали? Ну, не хочет человека заканчивать. самое главное, прочитайте. Вам не интересно, вы смотрите сейчас. Вам что писать начальнику полиции, да? Смотрите, с вами Сереж, наверное, сегодня не получится в участкового сидения. Вызвали наряд, я не знаю, приедут или приедут. Гражданского у вас гражданство? За это это, это. дело не имеет отношения. Сядьте в пожалуйста. этом как Какой у вас джаз? У МВД и вложить только работать граждане Российской Федерации? Да а? нет. Да, да, а а не если интересно, то можно подехать. А а начальник? Не, не. Грязных да, а? Начальник полиции, Грязных. Как у него инициалы? Андрей Михайлович. А вы куда пошли? Вы нас оставляете что ли? Я на минуту потущусь. А если что-то у вас тут пропадет, мы как? Грязных. А ну женщина остается. Не-не, все. А женщина остается. Ну женщина присадится присядь. Вы тоже сотрудник? Грязный ХМ, да? Да, да, да. Грязный ХМ, да, и правильно? Знаете, самое интересное, хотите я вам зачитаю? Вот мы грязных написали заявление, да? А он отписался вот этим вот, что на основании 605 приказа у нас уничтожены паспорта СССР, Да? И э, тут есть такой вот пункт 3.6. Вот давайте я зачитаю, и вы просто послушайте. Чуть, весь, весь, весь делах. Вы нас оставляете, да? Товарищ. Так, ты человек убил, грязный телефонный адрес свой, да? Перечетать на это. Да, да, да. А, индекс надо. Индекс надо. 117, 470. Вы остаетесь? Да, естественно, это мое рабочее место. Не оставлю же я вас 10 дней. Конечно, Конечно нельзя. Да и вам нельзя уходить. Это... Же, пока, это здесь, да. пока здесь граждане Да? да. Вот <свят> да. давайте я вам зачитаю. Пункт 3.6. Я читал это заявление уже. Мне не <свят> надо его зачитывать. Какого? Я вам дал ознакомиться. Какой? Вот это заявление. Ответ гризды? Да. И вот он пишет. Пункт 3.6. Гражданам бывшего СССР, зарегистрированным по месту жительства на территории Российской Федерации и не имеющим принадлежности к гражданству одного из государств, участников СНГ, выдавать виды на жительство как для лиц без гражданства. Нормально? А дальше еще интереснее. А лицам, имеющим гражданство одного из государств СНГ, виды на жительство, как для иностранных граждан. Я вас ну, слушаю. И слышу. чем вы сейчас являетесь? Мигрантов, кто? Кто ищет? Я являюсь гражданином Российской Федерации. Я знаю, что он говорит. Я вам только что Я понял смысл его слов. Я понял прекрасно. Но я являюсь гражданином Российской Федерации. Я вам только что сейчас вопросы. Я вам нет нет вопросы. Можете доказать? А я не себе. собираюсь а не имеет, вам доказать. Не себе. Нет. Зачем? Вас это устраивает? Меня это устраивает. Вам платят деньги. Вы готовы предавать, придав... да? Что мы готовы? Вы предавать задавать родину свою. Родину свою, детей своих и Но... внуков и.. Правный, и... Это уже лирика с вашей стороны. Нет. И это она не отношения к делу не имеет. А папа с мамой-то где родились? У вас тоже отношений не имеют. Как это не имеет? Зачем? Как это не имеет? Они тоже у вас граждане Российской Федерации, Всего, да? Всего, Хотя родились в Советском, в Советском Союзе, у вас родители. А как они вышли у вас из гражданства? Даже по Российской Федерации, чтобы выйти из Российской Федерации, нужно писать заявление. А вот вы можете такое заявление подписать? Что? что писать заявление. заявление. Заявление. Так, что-то написал начальнику полиции грязных. Я имею полномочия принимать таким заявлением. Я рад за вас. Пожалуйста. А почему вы боитесь подписаться? Я не боюсь. Я не считаю нужным написать вам данное заявление. Ну вы же российское судья. Уберите, пожалуйста. Почему-то все отказываются. Своего рождения. Родился. Объяснение этого все равно подписывающего будет, заберите. Не будете, да? Да, да конечно что? нет. Он не имеет права подписывать. Да, не имеет права, конечно. Потому что Российская Федерация не существует. Это так, в головах Российской Федерации. Да. А, документально ее нет. Гражданин. Гражданин Советского Союза. Гражданин Советского Союза. Нет, гражданин Советского Союза. По рождению. Я там, да, у на сайте случай там тебе писал, тогда просто я все урок напечатаю, родимся. А это с ним печатал? По рождению. пишу год рождения свой. 190 такого. Время рождения. А по рождению, ну кто тоже написал вообще по... ГВС. Родился в республике РСФС. Час? Картинку не распечатана. Какую картинку? Ну, Тем являются ну, полицейские. Вот На данном территории. Ну там этот, как его? Последнюю ты картинку не скинул в А, РСФС. А, это Росгвардия. Ну, да, это не РСФСР. РСФСР. РСФСР. Да, в республике РСФСР. На основании, как же? Почему он, брат? Он боится, это, что это он Мне стыдно, за что должно быть, уважаемые? Мы то, даже что... не представились. Меня зовут Мадиновская, Ираида Геннадьевна. Геннадьев. А стыдно вам вот за быть? то, что у вас бред в голове. Меня... Если сидите на такую ответственность, должность, меня... А в голове полный Давай бред. Давай я тебе попозже перезвони, я сейчас очень сковываюсь. Для того, чтобы это доказывать, uh -huh. надо сначала изучить документы, а потом это утверждать. Незнание закона не соблюдает этот... Вы знаете, полностью. Вот. Поэтому изучайте документы. Самообразование надо заниматься. И, они просто не Вы даже не знаете, человек. что... Паспорт, паспорт не подтверждает гражданство, подтверждается есть рождения, на основании чего. Тогда у вас ваши дети получается тоже пока не граждане российских, пока паспорт не получили выжить. Говорите, что у вас паспорт пришли скипаться, значит вы гражданин пришли появляться. А гражданство дается на основании родителей и выдается в документ, есть рождения. Так, пиши. Статья 15. -я. Вот это все переписано. Там локти еще. И такое, так, вот, там вот, пиши, международный пакт о правах человека. Такая-то вот здесь пиши. Международный пакт о правах человека. И общая декларация о правах человека. 1948 это года. Ну конечно. Не сегодня. У, У меня О правах человека. Не, давай, Мы да. пишем встречу. Нет, встречное заявление. Че? Блин, давай ты сюда. О правах человека. Вот это напиши 20. 218, себя очень умными, и пишут конечно, ничего себе Я нас, с нами не спорю. На нас пишут, а мы что не имеем права конечно, писать, что же, да. ну, конечно. Пиши вот это. Может, когда все общие декларации прав человека? Сегодня. Ты мне позвонишь? Ой, ну, на, ну что сейчас. Не не Давай сяду писать. Чего курица лапаешь. Давай я, Давай я ну, ну, ну, тогда пиши, как Надо было сразу мне писать. сейчас у меня тут граждан. А, да, конечно, так и доложи. Чем? Так и доложи, Хорошо. что у меня силы просто не вот, никак не получилось. Так и скажешь, что у меня пришли к должнице, к а -а. листью четырёх. А, и написали, что я и преступник пишет. Потом все. Ну? Ну ну все тогда no, позвони. No. Либо выходные тогда поедем. Хорошо. Хорошо? Ну. Ну, давай тогда. Ну, ну, ну. Даня, ну? Да, не Что? В еще раз на заявление глянуть. Я уже думал? Что вам нужно еще? глаза на правда. вы не хотите эту правду видеть. Ваши бабушки, дедушки, до ну что кровь-то проливали? Скажи, наверное, на меня были, да? Я с вами разговариваю. А это имеет отношение вот к тому, по поводу чего я вас вызвал? Конечно. Какое отношение это имеет? Отношение имеет прямое. Прямое. Прямое. По Познакомились? Вы все да я не тороплю, да вы, вы, что, все, вы уже его 10 раз фотографировали, на видео засняли, сами... каждый по два раза прочитал. Вы Нельзя куда? сразу было дать. Я сразу дал, уважаемые. А ждем Заявление, между прочим, я сразу дал. А теперь ждем политики. Заявление я, уже... я дал сразу Ведь по вашей все, первой да. просьбе. Сейчас они приедут, вы нам дадите и с этим совсем ознакомиться. Да зачем? Да. Вот зачем это надо что надо-то было? По сами все бы естественно, по-человечески. Вы сходу зашли, вы не представились. Сходу зашли, как меня вы? на камеру давай снимать. От мы я, я с вами не спорю, имеете право, а да, а снимайте. Чем вы тогда так говорите? Как я сказал? Вы зашли, не представились, на камеру начали снимать. Я когда сел, я начал с вами разговаривать, правильно? Ну, да, да. Там ничего такого нет. Здесь вот как бы за... Я вам не запрещаю, пожалуйста, снимайте. Это будет и с вашей стороны факт, да? правонарушения есть наши если какие-то правонарушения мы слышали а с нашей стороны какой-то фам нет я говорю вообще вообще видеокамера мы это, подтверждаем. это доказательство будет, что с вашей стороны нарушения какие-то были или с нашей стороны чтоб друг друга мы вас не, не обвиняли Но почему она направлена только на меня на вас а, она не направила нас слышит на да, вас слышат ну, это, меня да. тоже исключают я к вам подходил меня снимал если ну, что, когда что когда. перед чем зайти сюда мы все с mm -hmm. так что вы не ну, умоли я же к вам подходил и меня и она тоже сняла столько вот этих печать это но ну, кузнецов сначала там, например, там они 16-10 друг вращали... Сначала дежурную часть принимает потом за, зам... как бы да, замруководители подписывают уже уже в дело что Напра почему? понаправить направить. Это через столько людей yeah. прошло. Yeah. И yeah. Да, и конечно, вот yeah. эти документы, и они проверили, печать 270. Вот она, вот сразу печать 216 он неправильно. Yeah. Yeah. Я вижу, 100. что я не могу. Нет, 217 или 217 Как вам кажется, он 270 рамки, почему? Я вам переможет, еще раз быстрее. Я принимал дежурную часть. Мы как ему работу. Ну это то, что это приняли в работу. Все, что не важно, не нужно. Ничего не Принял их не я в работу, а беру на начальную. Вы в работу. И я принял. Но вы же сейчас с ними работаете. Мы вам пытаемся. Мы пытаемся глаза открыть, и а вы все равно на своем стоите, что не я принял, но я работать, не работать, работать буду. Это я вам разные бумаги. Это вот не разные бумаги, это. Мне это не интересно. вот это вот что А вы теперь именно что разъем Ну я знаю. Не надо ага. мне это. Ваши СССР ага. бумаги. Зачем они мне нужны? Тут везде штамп СССР. Ну да. Ну, да. А у вас это ну, да. а, ну, да. а у, у вас, у родителей, посмотрите, там тоже штампики СССР стоят в ага. документах. Везде причем. Так, все. Ну, эти штампики поставили во времена СССР. Ага. А, не в настоящее время, что это не будет. Даете почитать. А мы сейчас во времена СССР живем. Так, пиши статья 15 не собираюсь с вами спорить. Ниже пошли. Советские граждане Верно. на временно оккупированной своей земле. Вот вы, ваша структура покупанка. Они работают, работают да. на оккупантов? Ну, просто неведен, просто. Я... Я... я же тоже раньше не знал про это все. Как начал запросы делать везде по всем структурам. Это самое еще в обвинении забор, то, что они в год и подсовывают, липывают. Нет, мы здесь просто чисто запрашиваем документы, сейчас запустим а, какие, вот, нам, да? Да, а, какие документы, чтобы они предоставили. Никто не, да, может. Никто не может быть позволен душом гражданства. Собьи, может, Вы знаете, что у нас у китайцы тут? Ну да, да. Знаете? А, знаете? а закон, закон такой... А закон такой читали о, о торах-то. Есть такой закон о торах. Территория, приезжаешь и <клев> И в этом законе прописано, что они имеют право арендовать на 70 лет, до 70 лет, да? данную территорию у нас и законы Российской Федерации на них не распространяются. Они имеют право вывозить все, леса вырубать, животных вырубать, полезные ископаемые добывать на данной территории, которая будет в аренду. Пользоваться всеми благами. Это вот ответ на вот, он ну, вам ну, прислал ответ. Он же вам не ответ Ну с китайцами, пусть договор Что это? Да? Паша? Ну, так, Вера. Вам покрыть, да? Он же вам ответ прислал, а не мне. Нет. Вот и читайте свой ответ. Неужели такие? А, а мне ему не надо. Вот. Вот. Некоторые, Некоторые полицейские э, даже. просто его безразлично. Что ну хватит пока денежку. хватит. У есть? У него детей, наверное, нету. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня все знакомые вот. лица, что случилось. Сотрудники. Кого вы ждали? Да, ждали. Что случилось? У нас не хочет ознакомливать с делом, которое взял в обработку. Разработка Сегодня, ты что, будем правильно он будет. оформлять? Он всегда все правильно оформляем. Все правильно оформляем. Вот. Попросили письменный отказ, он тоже отказывается. А что от нас хотите? От вас хотим, чтобы вы протокол составили на данного сотрудника, что он не исполняет свои обязанности. Протокол? Угу. Протоколы мы не составляем. Мы собираем материал. Собираете материал для кого? Для вышестоящих органов, угу. чтобы принимали решение. Угу. А вы тогда кто? А вы кто тогда? Полиция. Тяжелая часть. Вопросы есть еще? Низшие органы. Это с вашей точки вот. зрения. Нет, вы говорите, высшим органом отдаем. Значит, вы ниже что ли? Причем тут высшим органом? Вы не понимаете, что вы такое что высший орган? вышестоящий я сказал. Да. Вот. Ясно? Вышестоящий. Выше да. Вы ниже стоящий орган. Да? Вот. Как вы это Ну, просто как бы. Ну, по по по ближе к делу. Ближе к делу. Или заявление а мы да. пишем да. на данного сотрудника, или что? Может, что он... он не... Что он вам такое сделал, что заявление переписали? Ну что мы он стреляет, нам сразу знакомиться с материалами. С каким материалом? Вот, Которые он сейчас зачитывал, он хотел вычитать. По поводу. Объясните? Объясняйте, объясняйте. Вы же вызвали досыду. А, ну, давайте мы объясним туда. По поводу. Меня, по поводу. Вот меня, я, Трифонов Николай Михайлович, вызвал участковый, он сказал, на меня поступило заявление с пермоэнергосбытом. Uh -huh. И вот эти материалы, ну, заявление он нам показал, ознакомиться дал, остальные материалы отказываются давать. Uh -huh. Я попросил у него. Письменный отказ. Что он тоже отказался. А ну, что видите. я вам объяснил? По вы заявлению По заявлению. Вы, по, заявлению. Вы, вы, по заявлению. Вы сказали, что заявите Вы сказали, право в устной форме да, ознакомиться. Да. Заявить а вы в Периманерге обращались? А, а при тут Периманерге, вы что опять на вы Нам не при... надо обращаться, при... я сейчас сидел. Вам поступил материал на проверку участковую, он его а. вызвал. А. А. А. Мы пришли. У меня с ними договора нет. Они на меня хотят написать заявление. Прими, подграждан, на меня заявление. Будете вот писать все. заявление? Вы на месте можете без заявления разобраться? Или писать таки с заявлением... Мы у вас и спрашиваем, что вы хотите? Естественно можем. Гражданин Филимонов, делал, я вас ознакомил с Мы же ознакомились с материалом. Нет, я вам дал договор, нет. Нет. я вам дал все нет, вот эти есть. заявления, которые он писал. А Фирменер, я вам ничего не давал. Я а вам ничего не давал. Давайте опытаем запись назад. Заявление? Вы дали нам, вы дали нам. Вы дали нам. Так, договор, и заявление, и все. А остальные материалы я вам дам. По... Что? по заявлению. По заявлению. Я я... Напишите тогда, я что вам -то? вы, вы вызвали сотрудников полиции, чтобы на меня написать заявление. Я вам... подождите, пожалуйста, пишите. Я, я вам сейчас сказал. что Вы тогда откажите нам официально. официально. Я вам официально отказал на камеру. Все, у вас все записано. Ну, ну, давайте, все по заявлению. -то, да. Ну, что еще-то? Я вам официально на камеру сказал. Вы попросили у вас тысячу написать? Ну вот, гражданый фильм, а, он сейчас слушался, согласился. Сейчас, подождите, секундочку, все. мы напишем здесь э, заявление, да. А потом уже... Да. Что там? Ну сейчас написать само заявление по поводу того, что где ресурсы это, где они взяли. Ааа. Ну все, там надо сейчас пересислять, что мы будем требовать, Этот список документов. Список документов, нам надо что, нам надо сейчас опять Заявление? На основании чего? Ну -ну. Они.. Давай, давай, а, Ну, один чуть-чуть. Это еще сейчас перечислил там. Там просто я права на дипломат. заявление это у вас кто пишет? Гражданин Филимонов? Заявление Николай был писать. Подписывать. Подписывать. А он сам-то не может писать, Нет, вы не за него рука, рука У него рука, рука болит. Да, растянул. Вот, видите, пишет человек нет, тихо очень получается. Напиши на основании выше изложенного. Да. Требую запросить у первого энерго там или кто-то у нас. Следующие документы. Данных, данных лиц первом энерго, кто подавал заявление. Кто там у нас формирует? Кто конфигурирует там заявление? Ну мы сейчас не можем взять так. Надо заявление опять же. Можно послать участкового. Сейчас мы да. На основании выше изложенного, да. Требуем требуем предоставить требую заявление от одного человека ну, требую, да. это мои представители ну тут ты пишешь от себя как бы требую предоставить, документы. А, предоставить следующие документы а, требую предоставить нотариально заверенные следующие документы надо написать лица то Что еще не проснулись? Так, не так спячки Мы саму находитесь. Что пишут, ему Документы. Один. надо лица переселять. Да, да. вот. да. О, перьма НЕГО и лица переселять. Нет, там что? От юридического лица, в первую очередь. Эм, Через... довери... Доверенность. Доверенность. Вот. Через этот газовик доверие к этому пишем заявление? Нет, надо, надо он доверие запрашивать он будет запрашивать этому доверие к этому доверие к этому доверие к Надо указать. А то вот сейчас и самое. доверие к этому доверие к этому и потом уже переслить а, ну, список Дайте нам заявление, пожалуйста Вам, вам заявление нужно? Нет, от э, первой энергии Фамилии, имя, отчества Сейчас нам нужно От кого требовать никакого Ты сформулируешь сначала Вы Я требуете, это что, оригиналы документы? да, у этих лиц Вы заявление дали? Может напишите? Документы. Он, он диктовал, вот Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста Дерейте заявление Ну Заявление на кого сейчас офис? вот это офисе? А нет, они пишут на имя нашего начальника но. о том, чтобы мы сделали запрос а, нет, в, в Перманаргоспыль и шишинково? Запросили все документы оригинала. Вот, сначале, что касается что договора, заявление? который он заключил сначале, с Перманаргоспыль. Я, я правильно подвал, Вот, Варланова. Не, ну вам оригиналы но, да, но, но, вот, там не Вот, диктуй. Там ни почащей, ни подпись не... моего нету там. Или на основании, что требует предоставить нотариально заверенные следующие документы от, судей, судей. Вот, вот. судить-то вас еще никто не собирает. Для того, чтобы суд материалы направить, да? на вас вот, нужно протокол пиши, составить. Вот, а протокол на вас никто не составит. Вот, -то должны быть. А, ну О -о -о. вот пиши, вот, вот пиши сейчас. Вот перьм-энергосбыть. Чтобы материал направить в суд, на вас нужно протокол составить. Как на правонарушителя? Вот, пермоэнергосбыть. Что, больше заявление написать? Ну как, он вот под вы напишете, okay. или будете ждать, когда заместителя ну, что, директора пишет? отделения УМВД вам мы... что, что человек то у вас пишет по поводу чего заявление? Нет, здесь заявление запишем. Здесь Слично. мы, здесь ну, на перманент запишем. А уже на, а а на меня хотят? Учешковому пишите, да, заявление. Нет, да, они да. да. да. на меня хотят написать заявление. Здесь вот я понял, здесь что-то другое. Мы то вот по поучешковому, поучешковому будете писать заявление? Конечно. Вот вы лично, вы сообщили в полицию, вы это будете писать? Нет, будет, это сама Николай писать. Николай, ну как, Николай вам диктовать будет говорить, что писать? А, или Саша будет диктовать? Вы или Саша писали? будет писать? Нет, Сейчас оставим, я помешал, Почему? Почему? Почему вам нельзя писать? Ну пишите вы. Вы же представители, <къех> <къех> без соответствующего образования, да? Какого нужно возможно? Представители юридической хотя бы. Угу. А вот такое не имеет права. Не ну, Должны... знаю. Желательно юридическое. Не же юридическим юридической да? юридическим нужно. А у нас юристы, знаешь, как вон защищают. Сидят у юристы. лопухи. Я больше, чем юристы уже знаю. Ну, у них готово ну, образование. А да какое образование? Куплено корочки. вообще. Сейчас он корочки, он покупает, я тебе могу эти корочку принести за 5 секунд. Ну да купите себе корочку и работайте юристом. Где? В Российской Федерации? Конечно. Она существует? В России, в России. Она существует. Ну, Россия, пенсию, и в России, Российская Федерация. это есть вы в России? Нет. А где? В, как, в Советском Союзе. Ага, конечно. Да. Бибариками. Но... Ты видел деньги-то? Фальшивые тоже нам выдают эти пенсию-то. Так, Дальше. У вас О, не, у вас не понятно. Орел, орел, не российский на линии, запросите следующее, документы, наверное, да, или что? Да, документы перечислить, короче. Объясним, простите, Доверенность от юридического Первое, лица, там, лица что там, генерального там, директора, теперь мы должны быть. Какое объяснение? Объяснение? Объяснение в ну, любом никого. Заявление мы, только заявление. мы только заявление вот. пишем. А что объяснение? 51. Зачем Вот Пермэнергия. Конституции Российской Федерации? Пила. За нее-то распишитесь? Она есть Конституция. Конечно. Точно? А за нее кто принимал эту Конституцию? С паспортами Советского Союза? Они имели право голосовать? Ну, да. сейчас, попра сейчас поправки делают. Какие поправки? Какие поправки? Поправки. Ну как Конституцию принимали? Там, Там нечаянно сделали, да, а тут поправочки делают. Значит, какие-либо объяснения вы давать не хотите? Только написать Чисто, заявление. Чисто заявление. Конечно, заявление? Конечно, конечно. Так, кто вчера так первое, это, это что, что? Так, А вы, гражданин Филимонов, а тоже не хотите объяснение давать? Первое, что? Нет, Заявление о выходе из гражданства Советского И Союза. И заявление собственноручно тоже не хотите писать? Нет. Надо было записать заявление о выходе. Мы, ну, может, скоро это ну, самое. Наверное, о, одно заявление, заявление составим. Конце, Нарушение ну, прав пиши. человека. Вначале пиши. Какой а документ, а потом... Видите, смотрите, а, а пиши, пиши. В угу. Что в Москве? Поправки есть по гражданам ССР. Да мы уже читали, что да, там. Читали, да это да, да, все да. Липо, что ты... А вы вот тоже новости смотрите, как на Булина. Э, Я вам такие могут быть. 2200 принимать. тонн отправляют в Америку золото. Угу. Тоже слышали, наверное? Нет? Я Или только не знаете? Я покажу, покажу, куда наши ресурсы уходят, деньги. Это да. по телевизору показывали тоже. У тебя волосы дыбом станут. Хочешь посмотреть? На хранение в Америку. Ну, вот эти Наше же, золото эти нормально? Же а? Я знаю. Так. Ага. Александр, подвиньтесь. Вот смотри, вот, подведите. Вот, Перед тем, как бы у меня опасность, у меня, то есть его соединение, смотри, я хочу тебя ознакомить. Вот смотри. <послова> <послова> Каждый день, давайте, вы ввели <Три> имя и отчество ваше. Пиши его. Николай Михайлович Как еще раз вы меня? Николай Михайлович Трифонов. Трифонов. Какой Николай? Видите, от кого? Сначала пишет фамилия. Я назвал Николай Михайлович Трифонов. Так не пишите, как я сказал. Yeah. Mm -hmm. Он ну, же родился инициально не не имя присвоили, да. потом уже фамилию присвоили. И все наоборот делают. Как называется? Вступление. Вступление в гражданство. Трифонов, да? Трифонова. Заявление mm -hmm. для меня там это. Хо-но-ва. Mm -hmm. mm -hmm. Так. 1900 какого года? 79-го. Mm -hmm. Проживаете где? В город Кунгур улица Барановская. 3 бара 3 2 бара 3 2 контактный телефончик ваш 8 Написали. Ну, кто представитель, конечно, надо. А ну, вам, чтобы позвонить, принято, сказать, что по заявлению такой-то результат Ну, ну да а вы выходит, как, ну, выходит, как, как, выходит. как, давайте а? номер а? телефона. Вам лицо, никто звонить что? не ну, будет. Не хочет, ну, вы как представитель ну, Александра. Я тоже открою. Чтобы мои это телефоны мне назвали. Чтобы мне назвали ночью, чтобы мне спать не давали, что ли. Все наши ты телефоны уже пишет. у вас есть -то. Ну то есть скажите, повторите номер телефона. Графа тут специально. Телефон. Напиши, отказался, статья 55. Ну. Ну, а -а -а. а -а -а. ну, это тут не пишется. Как ты ну, пишешь? Ну, ну, ты напиши, ну, что я. отказался. Ну скажите номер. Заявление. Вот ну, он, он сейчас раз. тебе соврет и все. О. Любой телефон тебе даст. Ну, зачем тебе это? Зачем это? Давай не дискуссируем. Номер телефона говорить. Зачем? Отказывается, он говорит, Вы зачем его принуждаете? Я, я не принуждаю, я вас да. спрашиваю. Вот он отказался. советский. Значит, отказываетесь говорить День свой номер дня. телефона, Вы да. скрываете, да? да О, вы номер телефона. Все понятно. Мы адрес Рожанск скрываем. Да. Я ясно, типа, да. пишешь, так, что? Заявление, Здесь что надо надо вы хотите? Данный сотрудник. Прошу, что сделать? Что вы хотите? По сообщению да вашего товарища да, Лимонова, да, что да, вы хотите разобраться, привлечь. Да на... подождите, давайте а, мы с ним. Ты у него что ли, Конечно, а, я вообще третье вам... лицо. Я, ну, вот вы нам дискутируете и мешаете. Зачем а, черный... мне да. да. вообще? 100 здесь, 100 Еще раз. Вы были адвокатом, сказали, Я представляю законные интереса такого-то такого-то. У меня есть удостоверение такое-то такое-то. Тогда, пожалуйста, а все вопросы будут через вас. А кто, сидите в серединке и что-то, бум-бум-бум-бум-бум. бум Я понять не могу, что вы... Потому что она российская. Уставительно, уставительно. Это устно, это другой вопрос. Надо законно. Понимаете? Законно? Да, да, Давайте, все. Не мешайте. Вот человек обратился, я у него спрашиваю. Вы не обращались? Не обращались. Не мешайте. На кого? Да вот, на Учискова. Учискова. Или имя Учискова. Да, он не знает его. мы не Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Кузнецов, Здравствуйте. Илья Кузнецов Илья Николаевич. Старший Учискова Кузнецов Илья, Светлана. Светлана. Светлана. Старше. Старше. Илья, Илья Николаевич. Что хотите? Так. Кузнецов Илья Николаевич отказался нам предоставить на однокомление. Прямо так и пишем в заявлении Как так и пиши, конечно, да. Зачем права граждан СССР нарушать? Что хотят? то пусть излагают письменно. Но, подтвердить можете? Я вам еще раз говорю. Что я могу подвергать? Гражданство свое Это имеет значение? Не имеет значение? Же, вы же говорите, что вы я гражданин Советского товарищ. Союза, правильно? Участковый. Я про да. вас Вы сами так про себя Отказался? говорите. Отказался? Правильно. Я, я о тебе горжусь. Говорить? У меня военный билет есть Советского Точка. Союза. Точка. Союза. Точка. Я присягу с не изменяю, Той, как... Вот, да? Не Социалистических республик. Не убай. Да. Присяга дается раз в жизни, один раз. Я написал военно-компании, что, в... что мы военные компании давали действительно заявление. Ну вот видите, а я на в Советском Союзе, как вы тогда стали гражданином Российской Федерации? А вы Российской Федерации давали присягу? Конечно. А какую присягу вы давали? На устное заявление, вы вы прямо устное. Как, как гражданин или как просто человек. А кто вас а, призвал? Граждане Давай. Советского Союза, правильно, ВВИНКОМ. Мы с ним а разговаривали с ВВИНКОМ. Вы не убайтесь. Это не смешно. Пол предоставления. Вам не... Мы с, с пономером разговаривали, там по номеру что да, да. разговаривал. Я им дал вопрос. Ну, что сказал? Я, а, я говорю, вы где принимаете? Я говорю, в Российской Федерации принимаю ПССР. Он говорит, нет. Тогда как он вас призывал? Если он даже не принимает в Российской Федерации? Потому что присяга -го дается раз в вот а нету, нету ни одного. Законы, те, которые а а до сих пор действуют. Какие законы? Как закон а, 75-го -го года, колхозных до 92-го года действовал. О чем вы говорите? 75-го года Советского Союза, правильно? делал. А, но, а он, как он... ты стал числа? гражданином российского края? Если тебя военком призывал, как гражданин Советского Союза. Потому что влияет. На твоих детей что, что, что заявление, может, заявление, Еще камер там, это, заявление. Заявление какое? Но а у вас, Павел, у вас вот права. А права, права. у, граждан. у вас. граждан. Вот у вашего, у вашей коллеги. То есть основная цель и задача? Не только это У нас разрушили мне интересно просто, а какая вот основная цель? Цель захватили. Ну так в девяносто первом году Советский правильно? Союз распался, так, ты, ну, право, наверное, на... ты Никто не, не развелся. Не. Не нет, документально нет. Потому что мы перешли Куда к капитализму да? и рыночной экономике, но у нас не получилось с ним перейти. Это лицевой человек то изменение. От такого-то да. числа, ну, это, путевизм, Кто? Кто это нет, нет, это, это договор. Геннерический а, а, Откройте любую, я Любой, слава. Документально нету этого подтверждения. Я говорю, откройте любой источник, напишено будет. Переход к капитализму и рыночной экономике. Кто перевел? 15, Это Ельцин, 50, правильно? 15, 15, 15. Ельцин еще был только первым Где? председателем. Ну, председателем ну, того, ну, того. Горбучевым назначен в 89-м году. Нет, Ельцин был в 91-м году президентом. Он был назначен перед этим в 89-м году. Кем? Я только ну, что сказал. За ну, какой должность? Был... Горбачев был председателем ЦК КПСС, Потом был он первый и последний советский президент Горбачев. Перед этим в 89 году он Ельцина назначил на забыл. Помню, скажу в 89 году после этого уже пришел я вот от этого отходящего только после номер заявления вот выбранным президентом вот 14 число 4 февраля до вот этот номер Да, граждане давайте пишем номер значит сначала пишем номер 680 от такого то числа есть все документы хорошо дальше чтобы дальше он помогите товарищу и отставим 100, а давайте отдальше расскажем. Давайте а, я проверю. Давайте отдальше 1991 -го а, года. Заявление Люди высказали ну, свое ну, мнение высказались. Вот высказались. Вот высказались. Вот высказались. Вот На устное заявление 78%. о высказались. Вот а, дела от ПАО Вот Ну, 78% высказались. Да. Ну, в процентах, не помню, сколько Ну, 78, я вам говорю ну, Допустим, но три да. так называемых представителя, да, три представителя из 15 республик подписали фальшивый да? документ, только документов до сих пор нигде никто не, не возникает. Нет. Потом вызвали политику, да, он потом сказали да. нам, друзья, что у него нет договоров. договора-то купили ослаб... Вот это приложение, вот эти документы. Человек, который знает историю своего государства, может по праву считаться его гражданином, господа. Ослаб... Ослаб... А ослаб... какого государства гражданин-то? Если вы историю знаете. ограничение, ослаб... Вот, он только предоставил сначала заявление только. Он Давай, попросил его ознакомить договор, и он ему отказал. Ну ладно, мы не сдох, о выходе нет, из с... о ну есть договор. Выходи из российских. Ну, ну давайте, не устраивает вас такое. Неправильное. Здесь больше раза ознакомить надо Федерации. Федерации. было добавить для ознакомления, а, он запросить, а, предоставить устное заявление предоставить на устное заявление о предоставлении материалов дела. Да. Материал от такого а, такого-то для знакомления. Да, да, так да. так, да, так да. вот, Номер или что? Давайте вот, вот номер. Вот этот номер писать, да? 14. -го 10. 10 Номер-то номер вот этот, правильно? Да. Ну, ну от числа такого ты пиши и номер такой -то. От юридического лица. Такого? 14. -го 10. Года. Номер. П. Номер. 80, 50, 50, 50. Для знакомления с приложениями. Для ознакомления с приложениями. Генерального директора? Да. Для ознакомления с приложенными документами к данному заявлению. Масло-масло. Борогие друзья, так. вот, это, вот это. так. Значит, для писательного приложения. Да, да. да, приложением, да, правильно? приложением указано заявлением. Да, за да. Для знакомения с приложением. приложением. Указанным заявлением. Да, да, да. Указанным заявлением. Четвертое. Вот. Зайлеза. Решение суда, решение, решение постановления. все, Что-то еще, Решение постановления суда об отключении меня. Так, прошу привлечь. Привлечь? Ну конечно, ну как? Он же нарушает? Или нарушает? Не знаю. Не надо писать, что он ещё принял ну, не юридически, это, что ни не печати нет, в договоре тоже там ни не печати нет, ну, не, принимал, а это, думаете, участковый при, должен принимал, при, Принимал не он, а принимал да. сейчас дежурную часть, потом принимал нет. вот это у нас заместитель, да, кто-то пописал. Ну, вот Все. тогда ну, давай вот, пишем, пишем, пускай э, требовал разобраться. Вот, прошу разобраться Меня. по данному факту, он вот здесь. Он законности тебе принятие данного факта. У вас правильно, да? разобраться. Мы же можем тыкать на Разобраться. Можем. О чем? Законности, да, так, законности Ката. принятия данного заявления? Нет. У -у -у. Как напишем? Прошу вас разобраться. Договор. Юридическая законность. Ну, давайте. Ну, диктуйте, я отзываю я на вашу помощь. сказал, что нет. <связать> Нет, как там, а, договор Че, надо. Как то надо грамотно? Ага. Мы же не грамотно. Договор. Мы же должны разобраться uh, с разобраться, разобраться. разобраться по данному заявлению, по данному факту, по данному заявлению, Что разобраться. Короче, мы тут пишем учу а тут же ссылаемся уже разобраться? правильности законности. Да, Извинюю, ну я занята потом. Что, что хочешь? Что ты хочешь? Давай. Что вы хотите? Договор ты, Трима, ну, да? Я. Да? Юридическим лицом. Что у вас? Разобраться. Что? Принятие данного заявления вот теперь, наверное, будет. Так, ну и так законно принято. Угу. Вы позвонили в дежурную часть, сказали, вас не ознакомили, а вы сейчас пишите, прошу да. принять о законности замного заявления, так да, это надо ознакомиться да. сначала. Ну вот, я и говорю, тогда надо разобраться. Вот, прошу разобраться. Что это делать? там напечаталось? Граждане СССР запутались, чего они хотят. Да вы сами у нас путаете. Мы вас не путаем, Путух. но вас спрашивают, чего вы хотите. Ну, я ему говорю привлечь, его, нет, не надо mm -hmm. Так привлечь, значит, что? Вот данного сотрудника. За что? То, что он отказал нам, ознакомиться с делом по устному а что, заявлению. Опять? опять не хотите, по да? Я же говорил, вы Давайте, хотите Я меня? напишу это заявление от вас, как вы хотите. Вот, давай, хотите. Прошу весь, вас прошу разобраться. Разобраться с данным, О, как, как данным сотрудником. Вот как всегда, вы начинаете подсказывать то, что вам надо, а не то, что Ли нам надо. Да и энерго юридическим лицом. Заверенный нотариально. Заверенный. Нет, нет Заверенный. Сау напишем. Законно. Кто Много быть? Так, все. Показался. Так как отказал. Познакомить. Так да, да, это отказал. Ознакомиться с материалом дела. Мне отказал в просьбе. Отказал познакомиться с материалом дела. Он да. Отказал на мое заявление. На устное, а, на устное да, заявление. Ну, как он отказал uh -huh. дальше. На устное. Конечно. На устное заявление. Оно. устное заявление. Да, да. Да. Чё дальше число? Чё ничего да. Вызови, ознакомиться с материалом, на каком основании? Полностью. Начинается. стоя? Нет, ну видите, это отдельно. там написали На каком основании? Вызови. Ну, договор, договор он уже позже Пусть предоставил, вы когда вы уже на каком основании, ну, давайте хорошо напишем. При вызове в полицию, да? Да. Да. Да только. Так это в объяснении только пишет. Это, это заявление. А, кратко, кратко все указывается. Ну, все в объяснение. В том основании МВД. Он-то будет давать. Документы. Нет. Вот видишь. Я Но же говорю, как партизан Ну, конечно, мы зачем вам будем объяснить? Нет, незаверенно. Не не Законно. Законно. Почему как мы так? Ну да. как? мы. Почему России-то не помогаете? Чем помочь? Панслевой не поможете. Вы с Россией боретесь если внутри? Если вам там помочь внутри помогает. боретесь. Если вы не можете помочь ну нам. Ладно, пошел. Ну, ну, ну. Все. Написано собственноручно. Сами напишите. Подожди, что а, Ваше ведомство. ваше ведомство. Ваши Это же его. <клевит> Незаконные документы. Нам написать, с моих слов записано верно, но и чуть то напиши. Незаконно. Незаконно. Опорный документ. Это же вам, если только в копии снятие. Ему дайте. Если только нам в копии снятие. Сделайте копию для него. Он просит. Хорошо. Сделаем. Вот так и а у меня негде копию сделать, уважаемый. Советского Союза. Или что, принтер у вас нет? Он не рабочий. Так, смотрите, я расписался. Сканализ, муляж. Да. Принтер не рабочий. А, муляж. Он не Так, сейчас я с вас кратенькое объяснение возьму, вы там напишите. Согласно статье 51, отдачи объяснения отказываюсь. Нет подписи. Согласно и от подписи. И у нас будет все правильно. У меня будете объяснение подписывать? У вас? Нет, конечно. Так У вас неправильно не принято документы? Это правильно, но отказываетесь, да? Конечно. Нет. Вы считали, у них запросите нормально, чтобы они поняли документы с А то это фельдкинограммы по фельдкинограммы. Вопрос ну, вы тут ставите или что? Да, Отличайте так, кто ответственный. <свят> <свят> число. Число. Все, число. Все, число. Все приняли там сколько? Четыре. Пять. В пяти местах приняли и никто не посозрел. А в трасс больше было? Правомерные документы эти или неправомерные прави? документы... Николай Михайлович, число, месяц, год рождения, назовите свой еще? 29-го года. В этот раз короткий, что-то не года. Нет. Так, родились по паспорту в Кунгуре? поселок Кукуштан. Почему по паспорту? Там Почему, по рождению, да? то че? По рождению, ну, в паспорте ведь рождение пишется. Нет, есть рождение? Рождение. Нет, ты пишешь, что РСФСР. Где родились? В РСФСР. Поселок поселок Кукуштан. Кукуштан. Пишевский район, Термский край, поселок Кукушина. область. Ну у него просто уже привычка. Термская область. Термская область. Фамилию Расшифровку напиши. Есть еще. На есть еще. Ага. Значит, отчество Николай Михайлович. Угу. Я понял. Что... Пишу телефона нет, да? Нет, нет конечно. Что, где Не работайте официально нет. нигде? Я Так, это моя ручка, да, Пишу согласно. Thank mm -hmm. you. Там прочее сделать. противозаконного надо? Нет, все нормально. Все нормально. А он не будет Согласно статье 51, откажется. Подписи? Может, так же нужно написать. Подписи, пожалуйста, согласно статье. А за статью-то 51? -го. Нет. Нет. нет я не же так ваша, значит, знает. мы Конституцию. Я и так знаю, раз я ей пользуюсь. Конституцию, Зачем значит, мы вообще не стоим. Это же ваша Конституция, не наша. Да. Мы пользуемся вашей Конституцией. За нее никто не голосовал, за эту Конституцию, она липала. Что-то не в курсе, что ли? Конечно, не в курсе. Так, не хотят, как не как хотят можно Граждане Советского Союза голосовать за Конституцию <сих> Российской Оценки? Вы так, ну, так, так. что требуете? Заявление о выходе из Гражданства Союза Советских Социалистических Республик? Ага. Ну, конечно. Да, да. Она же была гражданкой Советского Союза еще. Она писала заявление о выходе. Это нет? вы заявление по Варламовой просите? Конечно, конечно. Ну да. не по вам же. Заявление о заявлении. ее выходе, да? Да, о ее выходе. А нормально так и укажите. А что а так правильно указано. указано? Выше, заявление также. о принятии гражданства Российской Федерации. Тоже, а. да. По гражданке Варламовой. Тоже Конечно. заявление должно быть, так. чтобы она приняла Гражданин Филимонов, по поводу сообщения в дежурную часть, объяснение давать будете? Нет. нет Все ясно. Вам заявления хватит Ну все? Все, все. Все, до свидания. До Всего доброго. До до до так и не разрешили вы нашу проблему, да? Только заявление принимаете можете. А какую мы вам проблему разрешили Мы ваши учили. Просьба, пожелания, все запечатлели. А просьба, пожелания, нет, вы учли, но сделать-то вы ничего не сделали, так правильно? Так, сделали. Он участковый только... все предоставил. А, нет, уважаемая. Нет, ничего не предоставил. Граждане, вот эта подпись ты, ты, гражданина Трифонова? Да да. Да. Да, да. да. да, да. Вы видели, как он писал? ничего? Нет, вот именно то, что но. я не видел. Я видел, что эта гражданка писала от его имени. Мы, мы в район видели. Писала, а он, писал, он хочет писал. хочет же, сразу, разная Я раз, подписал. Подпись-то смотришь. Хорошо. Смотрю. Нет, вы вот при, примите, и мы... Вот зарегистрируйте, а я мы... Сказал, что мы вот здесь вот. Я сказал, что данное сообщение зарегистрировано. Что сделать-то нужно? А подпишите здесь, что вы зарегистрировали, мы сфотографируем. Я а напишу, что? что я принял данное заявление. Да. да, да. Я принял. Да. Но я никак не... Я никак... Как я вам сейчас зарегистрировал? Напишите, что вы приняли. А мы сфотографируем. Что я принял? Объясни-то. Вот он или Да, естественно. Ну все, мы тогда... Даже... Спасибо. А, да, спасибо. Вам забыли. Давайте ждем. не поболще. то не решают, они просто выезжают, заявление собирают, объяснения. Это ну, свою, свою комна... а, то же самое. Соседней комнаты. Анекдот такой. Я не помню, как он говорится, но там что-то типа такого, что в соседней комнате человека убивает, а эти, сидят заявление, пишут, а там человека убивают. Ну мне, мы не сюда приехали, мы сюда приехали. Mm. Mm. Идите, mm. когда туда приедут. Вы mm. вызвали полицию? Да, вызвали. Ну вот они должны приехать, не мы. Mm. Mm. Все. Mm. Сибирно. Mm. Не приняли? Mm. Примите заявление. Mm. Ну да. Зарегистрируйтесь. Обратился гражданин Трифонов Николай Михайлович. Давайте, давайте, давайте. Надо было предупредить, он завтра. Тяжели что? У его уже не будет. Не будет? Ничего ну да. Вот написал заявление. Можно сразу сейчас не позвонить, сказать, что быть не готов. Трифонов Николай Михайлович. Проживает два. 79-го года рождения Просит ознакомить его с оригиналами сам документов из Пермэнергосбыта касаемых заявления касаемых заявления от такого-то числа ну, материал проверки не имеется на руках. Заявление заместителя директора отделения первой энергосбыт Варламовой. От 16. заместителя директора первой энергосбыт. Варламова, ОВ, Вот, от 16 октября 2019 года. От 16 октября, октября. от 16 октября 2019 года. По материалу проверки КУСП номер 14360. Ну то есть КУСП вот там имеется да, да, Да, да, да, да. да, Все зарегистрировали, да? Номер скажи мне КУСП. Ну ладно. Хорошо. Да. Ну давай, ну. Все, ваше заявление зарегистрировано. КУСП? Позже, да? Позже, да. Ну, позже. Сейчас они внесут в книгу заявление сообщения. Ну, обычно так. Да, да, да. да. Все правильно сказал-то, я дежурный. Да. Раскликтор у вас не работает? Не работает. Пожалуйста. Что касается сегодняшнего видео, я хочу сказать, mm -hmm. уважаемые граждане СССР, я, mm -hmm. я не разрешаю вам Чего? выкладывать видео в СМИ, на всеобщее возведение. В СМИ не выкладывали? В сеть интернет. Выкладываем. Выкладываем? Я не Под... даю вам такого разрешения, -ка меня? что касается меня, я вам не даю вам такого Основа... разрешения. Основание, потом, а? что потом Основание. Хорошо. Какой говоришь? Хорошо, хорошо, все? все? Да, да, да, ездим. Да, да. Понял, что, да, что? Да. Да. Да. не нажимать? Нет, у вас нет, не уважаемый. А чаще заходите к мне. Ну а конечно. Вы же не хотите <соцент> со вы, же не вы документы <соцент> не читаете, какие мы вам а предоставляем. Вот я и говорю, вы не, вам не интересно ничего. Ничего я не хочу знать. КУСП, а как вам узнать? Как вам узнать КУСП? У тебя есть номер? Можете мне перезвонить? Телефончик есть у тебя, нет? Что касается объясняет это все-таки будет. Отказ. А как вы напишите, что отказ? Ничего, объяснять. Я уже сейчас пришлю. Подождите что? секунду, я еще ваши данные всех запишу. <звучит> что? Записываю? Нет. <звучит> Пелемонов Павел. Да, конечно. Да вы мне так, так Вот то же самое. Как есть. А год рождения у вас какой? Год рождения у вас? А обязательно. Ну, да. Ничем. Ну, а, ваши я? данные. Я же там сбил, сбил. Но я не даю разрешение на работу не местах у вас фамилия мощность какая? Майдановская, Ираида Геннадьевна. Байдановская? Майдановская? Майдановская. Вот рождение, так понимаю, мы тоже не в вообще. 1965. 65-й? Mm -hmm. Ну и ваши. Мы да Александ... Александр. Фамилия. Ваша. А... Пишите Александр. <с> Написали что? Вы фамилию имя, пишите, имя. Александр. Напишите. Ну, вот я напишу. Вы сейчас пишите. Александр, что дальше? Почему трудно написать имени? Пишите. Ой, имя. Меня мама называла сначала имя, потом уже идет фамилия. Сегодня не курсе. Угу. Алексеевич. Потом идет фамилия, фамилия. Ваша жена, наверное, тоже вначале называет свое ребеночко именем Скажите Антим... 18 марта. 18 марта. 1973 год рождения. Вот. может, нам чем то все, до Все, да. вот, если бы спасибо не находились не на службе, тогда вы имели право требовать, не распространять ваши данные в сети интернет. А так как вы Вы так как находитесь на службе, вся служба и ваша служба в гласности. Вы, вы, вы, вы, вы не, вы не имеете считается. права сейчас нам запрещать, я не вы... даю своего разрешения. Я, я объяснил, если бы вы не были. При исполнении, то тогда вы могли бы требовать, а сейчас вы не имеете права требовать.